Общество столкнулось с проблемой недостатка правового воспитания граждан с момента полного перестроения правовой системы нашей страны. Существует вероятность совершения административного правонарушения по незнанию, ввиду чего необходимо создать систему, которая обеспечит закрытие данного пробела. Высокие темпы развития нашего общества не позволяют полноценно воспитать ребенка. Решением данной проблемы является научный проект «Прагматерия», который заключается в создании на основе студентов групп гуманитарной направленности. Данные группы, на основе подготовленных руководством проекта материалов и по прохождению подготовки, будут проводить в школах занятия просветительской направленности. Распространение данных групп на обширной территории обеспечит системное внедрение правовых знаний в школы без привлечения преподавательского состава. Таким образом, Научный проект «Прагматерия» в течение одного года повысит правосознание подрастающего поколения на территории целого города.